Действительно, в ведах описывается, во-первых, если мы берем э, вот эти четыре юги, то первая юга, сати-юга, потом было два пара юга, потом третья юга, сейчас э, кали-юга. И вес, э, и рост людей, и соответственным образом все уменьшается, рост э, людей. И когда-то, не буду называть, сколько рост был, потому что это будет совершенно невероятно в Сати-югу, но до сих пор находят, естественно, сейчас в наше время, находят скелеты 10-метровых людей в 10 метров. То есть, на самом деле, это было в 10 раз больше. Вот каждая предыдущая юга в 10 раз больше рост человека был. То есть, если сегодня, скажем, там, доллар, доллар, метр, метр 70, метр 80, то, trade, trade uh, вылазит. то в прошлую югу это было в 10 раз. То есть, получается, до 20 метров. Ну, соответственным образом, можно умножать на 10 и получается рост людей, которые жили вот в ту эпоху. Другой вопрос, что их не находят сейчас, поскольку э, тех слоев не сохранилось уже, э, которое было, и это было, кстати, не на территории Индии. Индия-то появилась на свет э, на наших картах, появилась вот где-то две там с лишним тысячи лет. А что было до Индии? До Индии были, как бы Индии не было, поэтому они действительно, атланты, если мы говорим о вот, Арии, это же, это же была раса гигантов, это же мы знаем о том, что приходили люди белые, это приходили люди действительно гиганты, которые жили ну, в других районах, вот, но они приходили и они давали, так сказать, знания. Там. Ну да, и строили свою цивилизацию, но я просто хочу сказать об Ариях, что сейчас уже многие и археологи, и ученые сходятся на том, что Арии были как бы не исходным материалом. Что Арии были вот даже на территорию Северной Индии были пришлые люди. До этого там еще одна цивилизация существовала. Вот мы почему и начали с Махянджедара и со всех этих городов. Это доарийские Это... проблемы, да. Да, совершенно верно. Это было дравидийское или мы цивилизация они между собой как бы враждовали. Одна была технократическая цивилизация, другая была глубоко духовная цивилизация. Потом уже появились Арии. Да, после вы, вы, вы, цивилизации. Вы, вы, вы, вы понимаете, что я делал, Михаил? Вот сейчас ведь мы говорим в точности о том, что мы читали в детстве. Это машина времени Герберта Уэлса. Две цивилизации: Марлоки и Элои, да? да. Элои, которые живут на поверхности, они такие просвещенные, и просветленные, и подземная цивилизация Марлоков, которые очень техногенные, но этих Хэллоев периодически там пожирают или используют каким-то образом. Но да. есть одно но, да? Да <свят> <свят> есть, есть одно но, да, совершенно верно. Так что, может, может Герберт -гер Уэллс был даже не провидцем о том, что предстоит человечество в будущем, а просто какой-то пласт времени в нем отпечатался, и вот таким образом появился на свет фантастический роман. Ну, на самом деле, мы же знаем о том, что действительно Эдгар Кейси же брал информацию. Эта информация хранится э, у у нас в таком слой, который называется, в общем-то, эфир, или его называют «Торсионные поля» сейчас, где скорость распространения такой информации там чуть ли не 800, говорят, тысяч, я уже не помню, или чуть ли не миллионов раз выше, чем «Скорость света». И вот эта информация есть люди, которые имеют туда доступ, читают Акаши, допустим, и там эта информация есть, и там она хранилась. Поэтому те люди, которые фантасты, которые думали о том, что вот они там вымесили у них все это на самом на самом деле, эти люди, которые имеют память, и мы знаем, что если вести человека в определенное состояние, там тут Монро у нас есть на, на нашей территории, а, то там вводят в регрессивную память, и человек вспоминает свои прошлые времена, прошлые, свои жизни. И, естественно, это было, и то, что мы называем сегодня science fiction или научная фантастика, на самом деле, это не вымеслило, это на самом деле а, то, что действительно было. И поэтому вспоминаю, о Махабхарате все написано на самом деле уже то, что произошло. И там описано оружия, а там написано о том, что битва, это за 18 дней, которая проходила битва на Курукшетре, 60 километрах от города, который был столицей Индии, Хастинапур, теперь нынешняя Нью-Дели, и вот там проходила вот эта битва, она проходила в трех стихиях, она проходила под водой, она проходила на земле, она проходила в воздухе, то есть в то время люди могли подниматься в воздух, могли летать, это действительно, действительно было. И там были существа, опять же, можно посмотреть в блоге sengatesradio.com, о том, что там были такие существа. Это были ракшисы, это были, ну, много там, честно говоря. Короче, не но стоит но есть... перечислять, Есть еще и отдельная загадка, над которой сегодня гадают. Это загадка аппаратов этих виманов, да? Виманы, да. Что это за техника, да? Откуда она взялась? И главное, какие энергетические способы она использовала для того, чтобы вот таким вот образом передвигаться. Вот это, вот, наверное, самая главная загадка, потому что если мы говорим о тех людях, больших людях, которые раньше существовали на Земле, а я напомню, что самая большая раскопка, если говорить о больших людях, это так называемый сирийский скелет. По-моему, в 1935 году его раскопали, в 1935 -м. 7 метров 60 сантиметров он был, но это, видимо, еще уже не тот слой, Который, как вы говорите, 20 метров, вот, но, тем не менее, это одна из самых древних вот таких вот раскопок вот такого плана. Очень жаль, что на этой территории сейчас ничего уже не покопаешь, пока оттуда не уберутся все эти сумасшедшие, которые там сейчас воюют вот, и разрушают, кстати, следы древних цивилизаций. Потому что мы до сих пор не понимаем Опять-таки, кто построил Тот же Бальбек на территории Сирии С его монолитами Гигантскими совершенно монолитами Которые даже бы ну, Помыслить себе невозможно, чтобы люди Вот этот тут сложенный Монумент, который в длину там Лежит в Бальбеке, Хотя он ну, почти в точности Повторяет монумент Джорджу Вашингтону в городе Вашингтон, соответственно вот, По форме, по всему вот, Но я думаю, что когда ставили монумент Джорджа Вашингтона в столице нашей нынешней ну, не родине, не могу сказать до да, нашего нынешней страны обитания что-то, ну не знаю, что-то в этом есть, потому что руководствовались вот именно созданием таких монументов, которые в древнем, в очень древнем мире как бы ставились, наверное, были обычным явлением. Да, совершенно верно. И у нас, опять же, есть много действительно доказательств. К сожалению, эти доказательства, они под большим секретом. Кстати, есть чертежи виманов тех самых космических кораблей, и там есть много на самом деле, было различных категорий. И описание их. Описание, естественно, есть описание и чертежи есть, причем можно их даже по этому описанию и чертежам построить. Более того, там даже есть предписание тем людям, тем космонавтам, которые должны были летать, что им есть, как им есть. Там все до мельчайшей подробности описано. И это, кстати... Документы, откуда же это они есть, да? То есть они ну, где-то, да. они хранятся, они хранятся в очень под большим, большим секретом. А, Все-таки, ну, кто-то не хочет, чтобы это стало достоянием общественности, а, иначе можно так получить то самое какое-то оружие, которое можно нанести большой вред. К сожалению, все оружие, которое создавалось, оно как раз-таки создавалось именно не для того, чтобы приносить пользу, а для того, чтобы как раз-таки приносить вред. А я поэтому я... оно и называется оружие. Я хотел сказать об этом, что, может быть, современному человечеству и не стоит сейчас обладать вот этими вот знаниями, потому что, может быть, использовано так не во благо, а во вред, что, что, может, что может быть, на самом деле лучше не надо. Иногда, иногда незнание даже Бывает лучше знания да. Достаточно вот. атомной бомбы уже мне кажется Достаточно много средств Сегодня для того чтобы разрушить mm -hmm. э, То что <связывается> есть и, и, и без этого И, да. и без этого <связывается> да Uh. Просто, просто это другой путь, другие технологии, совершенно другое направление. Вот, но, тем не менее, да, мир стал более технологичным, человек стал более слабым. Человек стал более слабым даже не только силой физической, но и духом, наверное, стал слабее. По крайней мере, он меньше, он ушел в гораздо большей степени от каких-то энергетических своих возможностей, как, какими, видимо, были наши предки, вот, и стал такой очень технологичный, но может компьютеры нас в виртуальным пространством вернут в обратную сторону, да, ну, <смех> и мы снова разовьем свою, свою виртуальность. Ну, компьютеры... Да, бог. <смех> да, компьютеры могут быть и возвратят того, кто хочет возвратиться не в виртуальную реальность, но на самом деле мы находимся сегодня чисто, скажем так, по времени, мы находимся в такой мини-сати-юге, и это золотой век, его так называют, это те самые... Несколько тысяч лет в рамках вот этой Кали-Юги, которая век невежества, к сожалению. И мы сейчас находимся на пороге. Что-то действительно и технологически новое и на пороге, в общем-то, возможностей человеческого существования и альтернативного вида мышления и энергии, кстати. Поэтому мы с вами говорим, что сейчас все больше и больше появляется людей, которые обладают каким-то образом, в них просыпаются вот те скрытые возможности, которых до сегодняшнего дня они не имели. Вот буквально на пару дней тому назад мы говорили о с нашим целителей который находится у нас прямо вот в соседнем в соседней комнате сидит корейские корейские сам целиитель которые действительно исцеляет каким-то образом не знаю но, еще раз, конечно же, гораздо большее количество людей, которые не обладают такими качествами, но которые говорят, что не обладают такими качествами, но от этого никуда не денешься. И мир, он говорит. Мир дуальный. Но он это не только говорит, он это делает. Он это делает yeah. А говорить можно, но это все выясняется потом, и так или иначе выясняется. Поэтому возможности все-таки, в принципе, они есть, надо этим пользоваться. Главное, чтобы это было направлено на созидание, а не на разрушение. Но замечательно. И самое главное, что мы не знаем, досталось ли это нам, достались ли кому-то эти возможности от э, тех э, знаний, от той энергетики, которая была у предков. Тем не менее, в каждом, наверное, поколении, в, каждом, в каждой системе человечества, я не могу сказать, поколений это слишком мало, а человечество все-таки имеет несколько систем, в каждой системе человечества появляются вот эти вот люди, которые действительно могут пользоваться собственной энергетикой, могут пользоваться теми способностями, которые нам непостижимы. Просто я думаю, что наши предки, если это были вообще наши предки, я не очень уверен, кстати говоря, если вообще это так можно определить, пользовались этим в гораздо большей степени и больше могли на энергетическом уровне сотворить, ну даже если это касалось матери... чего-то материального. Да, Ярослав, вы знаете, у нас с вами существует довольно много сейчас уже в контактах людей, которые ну, непосредственно владеют такими возможностями. У нас совсем недавно на этой неделе выступал Тодор Тодоров, который является известным, признанным экстрасенсом, парапсихологом. Он скоро появится у нас на Сангейтсе, на Ютьюбе появится как раз таки анализ одного человека, который был в эфире, вот во вторник это было, и его разбирали два человека, у нас совершенно замечательная наша новая знакомая из Москвы, женщина, которая занимается и Таро, и которая занимается рунами, и как раз вот сидел человек прямо перед камерой, Тодор, и она о нем рассказывали. То есть они его видели первый раз, это англоговорящий человек, понятия ничего не имеющие вообще не об этой, скажем, стороне жизни. Кто-то его там рассматривает, и для него это было непонятно, откуда они про него это все знают. Это он мне потом говорил. Но все то, что оба этих человека говорили про него, оказалось, это не оказалось, я-то это знаю, это была абсолютнейшая правда, и, естественно, мы не договаривались. И вот такие люди действительно обладают такими способностями, возможностями, и они будут принимать участие в наших программах, и вот тогда мы у них вот прямо и спросим, как они э, думают, как они считают, это правда, это неправда, и если это пришельцы, которые там, скажем, там где-то там жили в каких-то городах, или это действительно, ну, слушайте, я смотрел все эти биквы, и у них приходишь и спрашиваешь, это все было много там сотен лет, а то и там, они говорят, нет, это вот так, вот так, вот так вот, каким-то образом они все это видят. Так что мы у них спросим да, мы обязательно спросим, потому что это интересно. Ну что, дамы и господа, я думаю, что на этом мы заканчиваем сегодня программу убедились в том, что каждую из этих тем можно развивать еще бесконечное количество раз, потому что любое направление, которое бы мы не выбрали из наших сегодняшних тем, оно нас выводит просто на отдельную программу, поэтому перспективное поле у нас очень и очень большое. Поле не пахано, Михаил. Да, спасибо большое, Ярослав. Спасибо. Я хочу только объявить о том, что все-таки, если есть какие-то замечания по этой программе, дополнения, у вас есть какие-то вопросы к Ярославу, ко мне, к Владимиру или просто к центру Сангейтс конкретно, пожалуйста, пишите нам на Сангейтс 1.0.8, это наш скайп. Вы можете оставить ваше замечание и предложение sungatesradio.com, там есть специальная секция «Блог», где вы можете оставить, опять же, ваши вопросы. Ну и можно позвонить нам по телефону 224-795-7796, или по телефону 847-226-9956. Пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что 22-го, надо посмотреть точнее у нас на Сангейт-центр на сайте, у нас будет очень интересная телепатические сессии вот от нашего целителя, которого зовут, сейчас я смотрю, это будет 22-го числа, да, 22 числа, во вторник, в 2 часа дня, Central Time, средние полосы времени, в Нью-Йорке три часа. Это будет не обязательно для этих городов Чикаго или Нью-Йорк, это для любого человека, который захочет прийти к нам по ссылке, и он может поучаствовать и получить, ну не знаю, какого-то какого, какого рода исцеления. То есть это будет в прямом эфире телепатическая сессия, этого муджина, корей, так его зовут, этого корейского мастера, который будет э, ну, вот свою энергию направлять э, на тех людей, которые будут принимать участие в этом. Для этого надо э, зайти с Ангейтс радио на Facebook, ну или позвонить по нашим телефонам, и просто, ну даже и регистрироваться, наверное, не надо, просто как-то надо обозначить свое присутствие о том, что этот человек есть, чтобы он знал, э, кто, в общем-то, присутствует, потому что... Uh, хоть какое-то имя должно быть, и я хочу принимать в этом участие. Uh, так что это будет интересно. 22 числа в 2 часа дня по времени города Чикаго. Ну, на этом uh, еще раз, Ярослав, большое вам спасибо. Спасибо большое, Михаил. Спасибо да. большое. Владимир, Влади... Владимир да. Э, спасибо, ну, спасибо большое. Михаил. В да. Встреч... Встречаемся в эфире. Над... Встречаемся, над... да. Над... Место встречи измени... нельзя. изменить нельзя. Всё, Но мы с вами встречаемся в воскресенье. День. Да, у всех выходной, у нас рабочий день, и мы будем говорить на белорусской мове, как мы, в общем-то... Я, и... я, я, я комбициально Да, и эта программа состоится в воскресенье в 10 часов утра по времени города Чикаго в Москве, в Минске, это будет 4 часа дня. Повторяю, это будет. Нет, не 4, это будет 6 часов вечера. 6 часов вечера, 18 часов в Москве и в Минске. 17, Поэтому, 17 тогда. Да. Поэтому, пожалуйста, кто хочет принять участие и с нами побывать в эфире, пожалуйста приходите ну на этом тогда мы сегодня заканчиваем программу, всего доброго и благодарим всех присутствующих в студии, всех присутствующих на линии наших радиослушателей спасибо Михаил, всего хорошего